Видископ. Большой спорт это дорогое удовольствие. Действительно. Трансляция история стоит дорого, права стоит дорого, практически на все. Да, и, собственно, продакшн стоит еще дороже. Поэтому делать качественное спортивное телевидение это дорогое удовольствие. На сегодняшний день ну, ни один по-настоящему спортивный канал он не может сам себя окупать. Поэтому существовать спортивный канал. Может только при условии, если есть какой-то инвестор, спонсор, меценат, как угодно будем называть этого человека, который э, покрывает вот эту разницу в расходах и доходах. На данном этапе мы понимаем, что происходит в стране, какая ситуация, и последний телевизионный спортивный канал, который был, который «Экспорт», к сожалению, по тем же причинам, человек, который содержал, помогал и так далее, видимо, я не знаю точно, видимо, решил, что хватит с этой игрушкой надо заканчивать. Поэтому ситуация так и сложилась, что канал перешел в формат в интернет полностью, и мы не имеем спортивного канала. К сожалению, с точки зрения экономической, это э, объективно на сегодняшний день, но то, с чего мы начинали, зрительский интерес, он безусловно есть, но одно дело интерес, зритель на сегодня не готов платить за свой интерес, поэтому имеем то, что имеем. спортивное видео.